Всем привет, я Саня Евал, я сегодня чуть, -чуть по-другому оделся. Сегодня вы увидите, ну, как реагируют девочки на внешний вид и внутреннее состояние. Для этого мы взяли, у нас есть один ингредиент. Парни, сейчас Саня перелил водку в стакан. Нужно это для, потому что сейчас мы в бутылку зальем простую воду, а немножко водки, которая сейчас здесь в стакане, мы ее отдадим Саньку перед свиданием. Он ею промучит рот. И пойдет к девочке на свидание. Парни, перед каждым свиданием нужно готовиться, и сейчас Санек еще немножечко придаст себе благоухание. Свежий аромат, блять, сука. Вот так даже на еблет тоже Блять, фу нахуй. Любовь зла, полюбишь меня. На Санька слабо пахло, поэтому мы чуть-чуть перелили на него водки, поэтому теперь от него несет достаточно. Фу, бля. бля, Шу, фу, бля, блин. пролил чуть чуть <sounds> случайно. Что такое? Здарова. Как ты? Хорошо. Ты как? Да, нормально. Да, нормально. сонька тебе не нравится? с чем? <смех> О, с <смех> пожара. <смех> успокойся. У меня просто день рада начался. Да? Да, я занят очень. Чем? Пухает? Об... Нет, я не пью. <смех> я не пью. Серьезно, а я не пью. Да не воняет от меня! <свист> да ладно, что ты? Да не воняет от меня! <свист> ты будешь сама, не? Блядь! <свист> <свист> да ладно <тебе>? <свист> <свист> Бля в Бля! Бам, нам туда! <свист> Я сейчас ту еду! Да ладно! Тебе? <свист> да что ты паришься? Да не парься. Вс <свист> парься, не парься. <свист> у меня вот. <свист> у меня вот дела, знаешь, вот. Было хорошо вчера все, но сегодня с утра я понял, что жизнь боль. А чё, чё, боль. Ну не знаю, ты раньше приехал, я расстроился. Да? Я решил подготовиться морально, я реально переживал, думал, не справлюсь. Вот, но я думаю справился. Так бомжара, Что это я бомжара, слышишь? Это с тобой. Иди сюда. Это меня. Так, женщина, тихо. Ну, Все. Отстань, отстань от меня и бомж. Дай руку. Как бомж Я не бомж. Я просто у меня мало денег. Ну что это отпусти? Не отпущу тебя. не отдамся отдам тебя никому. Ёбаный в рот? Ладно, я подумаю. Ты будешь? У меня тут чуть-чуть осталось Нет, спасибо, чуть-чуть осталось Ну ладно, чего тут так на пару глазков? Да вода не будет Ага -а -а. а -а -а. И? Нет, спасибо, Бу не Бу не Будешь? Нет <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> Бля, вот ты дурак, ёб твою мать <свят> <свят> Ты что, так холодно, блядь, да хватит уже а я Чё думал, что это? Трогаешь, я <смех> я, прикольнулся, я думал, блядь, как бы прикольнуться? Я подумал, у меня есть 250 рублей, и как можно на эту сумму прикольнуться? Прикольнуться? Да, 200 рублей с того всего лишь, <смех> и маленькая полтинка. Просто, ну, я не знаю, больше не было для да Не, ну, просто, если честно, когда вот, ну... Устаёшь? Устает? <соцентричь> да ладно, сейчас бля. бля, у тебя есть что-нибудь? Что у меня есть? Не знаю, шоколадка там. А ну, у меня нету? Бля. Йогурт, Йогурт был. <соцентричь> Че, ж ты выпил-то? Бля, тут йогуртом он хочешь. У меня похуй. <соцентричь> бля, вот ты дебил. Бля, твоя. слушай, Москва меняет людей. Куда мы идем? Мы, мы идем туда. Ну сейчас сядем тачку и поедем. Ага. Да ладно, я шучу, поэтому пешком идем. Сейчас увидишь. Блять, народная, народная. Давай не пальцы. Да вот слышишь, все равно бы рано или поздно этот день бы настал. Какой день? День Х. Да, нахуй сегодня бы настал. Да ч ты парень? сегодня четверг, 12 утра, или сколько там, уже час, час, час дня, и, бля, слушай, ну надо начинать день как-то, интересно, понимаешь? 15, 15. Да это вода, на самом деле это вода, Что, я дурак, что ли, водку пить? Да? Это не пахнет водой от тебя. Бля, ну просто, сейчас там вода, до этого была не вода, вот. Я че, я че, я, я, я же не пью, ты знаешь. Нет. Я не пью, реально? Когда я в последний раз пью? Ну... Ну, пойдем туда. Пойдем, пойдем. Сейчас увидишь. Там еще парочка бутылок спрятана закромах. кромах. Да, я хочу допить. Давай, давай. Да. Хорошо, что я не ел ничего с утра. Понимаете. Почему дурак-то? Умные люди как бы так не делают. По-моему, это вообще гениально. Ну, По-моему, умные люди так не делают. В смысле, а как делают умные люди? Умные люди не, не, не бухают, сейчас нет. Почему? Да. Это все, блядь. Смотри, с утра, с утра, с утра, почему я подготовился к нашему свиданию? Понимаешь? Понимаешь? Я подготовился. Вот Во ты ты подготовилась? Ты подготовилась? Во-первых, у нас свидание. Ну это теперь. Это так, говоришь теперь. Так, а теперь. до этого был свидание. До этого тоже. Нет. Ты же меня любишь, я знаю. Я тебя? Ты меня у коша любишь. Поздравляю. Я просто представил, вот, зачем нам, вот, знаешь, вот как вот мы будем жить через 40 лет. Да, я подумал, спасибо. я подумал, ну я буду бухать, а ты как бы будешь на меня выебаться. Теперь да. Ну я сопьюсь, мне кажется. Просто придешь, у тебя люди смотрят вон короче, какого-то. Вон? чё такого-то? На, держи. Не, там еще чуть-чуть осталось. Все, хватит. все, я, я хороший. Блядь. Да ладно, я угораю. Ты думаешь, я выпил? Два вода. Наверное. Ну вот. Наверное, была вода. Ну почему нет? Да, Обычно вода. Воды. Я знаю, потому что я специально чуть, -чуть налил на ну, пиджачок. Да. А, да, ну, чуть-чуть. Да, что ты паришься, не парься. Кстати, еще чуваком надо сегодня встретиться. Там нам ну, кое-что отдать надо аппаратуру Знаешь, так, лет, а так, слышишь, какой что так рано? Что ли? Как так чё Слышь, какие делишки Сегодня надо было весь день на потратить почему нет? Я старался, готовился. Готовился. Не, не просто так. Лучше бы ты не готовился, Саша. В смысле? Потому <сушителем> а, ты просто пришел. <сушителем> ну, слушай, понимаешь, что я не хочу вот скрывать свои пороки, ну, понимаешь? Пороки. Ты, ты хуйня. Ты я, Алкаш, пороки. понимаешь, просто. Ты алкаш, я, Алкаш. Такую не страдаешь. <сушителем> <сушителем> <сушителем> ну, возможно, возможно, да, но возможно и нет. Бля, я ехал три. И чё? Коды ебали меня, просто выводили из себя, потому что там есть такой километровый трек. Надо было принять чуть-чуть и как бы сразу да, отпусти да, его Да, да принять Я похож на Алкаша? Да мы идем Сейчас увидишь Нет, ты не скажи прямо Сейчас увидишь Прям там, там все всё подготовлено Чё подготовлено? Там, сейчас увидишь Бомжатник? Тааааак На тусовку, свои здоровы Вот Ну я узнаю, это мой кент мы с ним как-то куда? Убивали людей. Идем, не Нет, все есть нормально. Имени. Саша, а и меня не Саша зовут. Дырочки. Я Александр. Александр вот это как бы благородное имя. Знаешь, вот Александр приводится с греческом как защитник. Я защитник. <свят> <свят> Почему хуйник-то? <свят> ну что ты меня обижаешь? Что, ты правда меня не любишь? <свят> Нет. А я думал, что у нас любовь. Я-то надеялся. Я, да? А -а -а. Ладно, вру, Даня. Не. не, ну я же говорю, что... Я же говорю, когда неправда. Не, я, ну, как бы, я когда вру, я потом говорю, что я наврал. Вот. Подожди, а вот так. Сюда. Все, выходи. Ну, реакцию вы видели. Да, ну сейчас все исправим. Чё такое? Ну что, ты хочешь спросить? Ну, даже не значит. Ну, что все нормально. Я я просто решил по день пораньше начать. отлично? Да, меня там ждут. Все, давай. Давай. Ответишь, не ответишь. Нет, не дам. Извини. Нет, не дам. Нет, не дам. Да-да-да. Не. Настя, я как я тебя могу просто так отпустить?